Не надо отдавать любимых, Не тех, кто рядом, и не тех, Кто далеко почти незримых, Но зачастую Ближе всех. Когда все превосходно строится, И жизнь пылает, словно стяг, К чему о счастье беспокоиться? Ведь все сбывается и так. Когда ж от злых или колких слов Душа порой болит и рвется, Не хмурьте раздражение бровь, Крепитесь, скажем вновь и вновь За счастье, Следует бороться, а в бурях острых объяснений Храни нас, Боже, всякий раз от нервно раскаленных фраз И непродуманных решений. Известно же, едва не с древности, Любить бесчестно не дано, А потому ни мщения, ревности, Ни развлечений всяких бренностей, Ни хмель, ни тайны и неверности Любви не стоит все равно. И так воюйте. И решайте, пусть будет радость, пусть беда, боритесь, спорьте, наступайте, и лишь любви не отдавайте, не отдавайте никогда.